стороны будете препятствовать и стоит, да? Конечно, Потому что вы руководствуетесь правилом дорожного движения, пункт 9.9. вы получали водительское удостоверение, они а купили их вам по не подарили их на день рождения. Вот, смотрите, теперь переобувают машины. прямо на тротуаре. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work or believe me? Taken to your hands, a plan Your own hands and land Your own way Yeah, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the fucking hours It takes to get some power Don't be fucking sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And fuck all the doubters They're just fucking downers I swear to God they all let me down I always find just to wear the crown Здравствуйте. А, с другой стороны есть возможность нам подъехать? С другой стороны, если у вас есть за, во дворе где-то то, что вы можете осуществлять, как автотранспортных средств, пожалуйста. Но это не делайте на тротуаре. То есть, с этой вы Жалобы уже отправлена в администрацию вашего магазина. С этой стороны будете препятствовать и стоить, да? Конечно. Я сам придумал, я полен с не более того. В магазине нет разрешения переобувать машины на, на, на тротуаре. Ну, если я это знал бы, но я уже оплатил, теперь что, что ну, бы я, я что могу сделать? Мне переобуться Но Я с ни, ничем не смогу вам помочь. Только через сотрудников ГИБДД и штраф. Согласны? Тротуар случился. А при чем здесь тротуар и шиномонтажка? А? И? А при чем здесь тротуар и шиномонтажка? Вы объясните логику. Логику, логику, скажите. Мне. Ну. Так при чем здесь шиномонтажка и тротуар? здесь. Что здесь? К уже отправлена претензия в администрацию района, чтобы их Потому привлекли. Брали, ну, они за это. При Потому мы что мы не вы не прав. руководствуетесь правилом дорожного движения, пункт 9.9. Ну, я понял. А Если у водитель, конечно, его получали водительское удостоверение, а не купили их, или вам не подарили их на день рождения, или к Новому году, вам да. уехать с тротуара, вот что сделать. Сейчас, смотрите, я вызваны 10, сотрудники 17, ГИБДД Мало того, что вы получите штраф Соответственно, 17, так вы 17, еще и уедете штрафы, Да я потому что тротуар уйти. Вспомните пункт правил 9.9 Откройте книжку для начала, хотя бы перечитайте ее заново Вы когда сдавали на права? я там? Вот, да. вот еще не родился Не родился? Так вы перечитайте заново, значит раз я, вы сдавали тогда когда я еще не родился ну, идите вон там, давайте я разберусь сам как пешеход где мне находиться а вам как водитель находиться да. на, на проезжей части почему вы там претензии потому что уже предъявлено претензии через администрацию а района что вы, вы это глупый водитель или нет вы водитель глупый или нет а вы любые, что ли? я пишу пеше... как... как пешеход да Я нахожусь на законных расставаниях на тротуаре. А вы сейчас находитесь на пешеходной на тротуаре незаконно, как водитель, владеющий автотранспортным средством. вы не проедете никуда дальше. Что я должен сделать сейчас? Я бы вам сказал бы, но это будет нецензурное слово. Какая разница? Разница большая. Ну, вот поймите, вы в мое положение. Я не войду в ваше положение, поскольку Посмотрите, вы не пешеход, вот, а водитель Я сейчас. заказываю резину. И я здесь они при чем? Они предлагают, на монтаж. Я, я приезжаю, покупаю резину, беру резину, не Я как говорят, пешеход здесь мне. при чем? Я, а я тут при чем? Я как пешеход здесь при чем? А я тут Что вы заказали резину, резину себе и не можете переобуться на, на, это, как на тротуаре. А где меня... Это уже ваша проблема. Ваша, как водителя, проблема, это ваша проблема, никак не пешехода. вы понимаете, вы что вы сейчас вот мы в Если вы хотите, действовать по своей сети, если вы хотите и штраф, и то пожалуйста. По Я сейчас фотографирую сети. вашу машину и да через вы онлайн вы отправлю. Говорить. Заодно еще отправлю потом, через онлайн. Надоело, Вот честно. Ну честно, вот вы его вы, вы не выпускаете и ничего не говорите. А назад, вот, пожалуйста, едьте кто, кто вас не выпускает-то. Это ну к водителю пришли. Да. А? да, Вот вы когда обратитесь в администрацию сделаем. и это себе вон Ну, с торца угла помещения для разгрузки, вот раз, палец а? ты можешь себе раз, туда, где не светит солнце. Понял? А еще прокрутить. Порошаты это ты. Я вот этому в красном обращаюсь. Кстати, а можно вызвать сотрудников ГИБДД? По какому вопросу? По вопросу массовая парковка на тротуаре, а именно Краснопутиловская улица, дом 34, Кировский район. Фамилию я фамилию своей не стесняюсь. Направим сотрудников, при этом. Спасибо. Переобувка колеса на Краснопутиловской 34 происходит. Прямо на тротуаре автомобиль переобувают. С на резину, на зимнюю резину. Администрация района, обратите внимание на это, конце-то концов. Водители у нас безграмотные, ну ладно, к ним-то это претензий может быть мало. А вот коммерческая организация есть претензии. Куда? Куда? куда, куда. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы сейчас на тротуар заедете, вы в курсе? Как на... А как мне на шамонтаж проедет? Пешком идти. Как? Машину колесами меняет. А, нас, а где у нас правила дорожного движения прописано, что вы можете менять колес на тротуаре? Так это к ним вопрос надо, не Нет, поехали. это сейчас к вам вопрос, как к водителю Они коммерческая организация, они продают, да У меня к ним вопросов Никак нет поехали. Но переобувку переделайте вы Никак поехать, потому что колеса... Пешком сейчас пойдут. идти что, Я ничем не, не могу помочь, я могу только вам штрафом помочь, три А? Серьезно что Серьезно Сотрудники ГИБДД вызваны уже. Смотрите, там сзади ребенок. crowd. По колеса в лес еще прикольно пешеход на тротуар хотел развернуться и уехать тротуару, вот во двор заехали бы. в чем проблема здравствуйте это тротуар Вон, смотрите, вот стоит. он сейчас, вы здесь стоите а? Я не стою, это вы меня остановили Так вы сейчас заехали на тротуар Где, там, где, там, где тротуар. А где у нас прописано тротуар? Правила дорожного движения, да. пункт 9.9 Открываем мы читаем Освежите свою память уже вот, да. Там тоже тротуар Вот и езжайте вы ничего не перепутали. Что дальше? Что дальше дальше ну, вы обратно сейчас уезжаете задним ходом. Я сейчас куплю и Кого сейчас вы купите? То, что мне надо. Вы сейчас себе штраф купите на 3000 Вам делать нечего. Задним вы ходом. Вам пешеход. тоже делать нечего. Закрыли двери и поехали назад. Купова купила. Ездить по тротуару. Вообще-то а, пешеходы. А? А? Машины. Ну вот видите, она сейчас королевна такая села, сидит за рулем, соответственно, включает мобильный телефон, для того, чтобы зафиксировать пешеходов. Это что, ТикТок? Да, привет, привет, всем Привет. привет. Да, привет. Да, сегодня сегодня наш какой день? Вторник? Да, да, да. Сегодня да, вторник. Да, да. 16 люди братятся под машину, не На дают тротуаре. Выехать, Скажите пожалуйста. на тротуаре обязательно. Просто вообще не дают выехать. Да, да, на тротуаре. Вот. задним ходом. Вот. вот, пожалуйста, у вас задним на ходом тротуар, проход да, открыт сзади. Да, Короче, нечего людям делать, сидим кругом. Правильно, тебя фиксировать на свое правонарушение, молодцы машину берет задним ходом уезжайте у вас там путь открыт сзади я хочу развернуться развернуться на тротуаре помните пункт правил 99 владелец а? автомобиля вам скучно просто делать а негатив. вам не скучно Что? на тротуаре кататься нет, мне не нет не скучно вы права купили себе или на новый год вам их подарили А? Разговор окончен. Разговор окончен. Передачу включили заднюю, поехали назад. Гражданка, уже конце-то концов. Назад уезжай. Назад едь, назад, назад. Задние передачи вот, включают. Давишь людей тут, алло. Ребят, по-хорошему, чё к женщине По-хорошему? По-хорошему куча мужиков едет передом и задом. По-хорошему. в машину, с задним кодом уехали. почему вы к ним не докапываетесь? Вот мне это вопрос кто потому что баба... сказал? Ну вот сейчас машина проехала передо Да мне без разницы, ну, мне что? чихать надо А что вы не Но побежали там за ней? Мужик или баба какая-то сидит побежали тогда? Там вон стоит, вон, видите, за стоит За мной побежали, он. А, а за, за ними не стоит. побежали Вон он стоит, откройте свои глаза А, у вас тут группа Конечно да. Сели в свое корыто и уехали назад Вон Она разворачивается, бегите Сели в корыто сетера. свое Я уеду, естественно, здесь ночевать Вот езжайте дальше Отходите, а не нервируйте не А меня. что еще сделать на тротуаре? А? Под машину не бросаться. Под машину ну, на да, тротуаре да. не бросаться? Не бросаться. Это а да? что, ну, проезжая, проезжая, часть, проезжая часть для вас, ничего. что ли? Вон проезжая часть. Ничего, ну, что, что здесь люди ходят. Пожилые люди, люди, дети ходят. Так я ж не давлю, они ж не бросаются. А что вы делаете на тротуаре, гражданка? Со, со своим корытом. Дайте я вперед проеду. Вы потом водительское назад. удостоверение купили? Вы, слышите, Вы купили говорит? удостоверение Дайте я свое вперед, проеду, и потом назад сдаем. Назад. Назад у меня бордюр. Какой бордюр? Колеса выворачиваем, так как положено так, а так. Колеса выворачиваем и за... едем назад. На следующий раз обращайтесь на знаки потому что здесь сейчас парковка не запрещена а это как на проезжей части обратите сейчас поедете на знак обратите внимание на него сейчас там машины стоят мне бы развернуться и мордой выехать назад поедете задним ходом это для вас будет уроком вы ответственность не хотите понести? Или вы трус? А? Вы, видимо, трусиха, да? Ну, давайте буду выезжать. Так вы так штраф-то заплатите 3000 тысячи. Да. Оформите тут ну, всех, я вам, правда? Не, нет. Вот сотрудник ГИБДД, подойдите где? к нему. Пусть Пусть к... сам подходит, не Сам должен к... подходить. Да. А кто нарушил, вы или он? Правила дорожного движения. Да то у вас дышит робликовые маячто. А сотруднику ГИБД вообще насрать на все? Сейчас мы а играем. Слишком, не слишком не скоро вызывает. Что там? Удали, да. Да я не знаю, у меня, судя по всему, вот сюда. Тогда а? -то попало, либо там очень хорошо притерлась, либо <связанная> чем-то каким-то острым <связанная> предметом, короче, по ноге там чиркануло, а <связанная> сейчас либо жгет меня, либо кровь я не знаю. Я кого пострадал. Мне, вроде Кто? Тротуар смешной? А? Тротуар смешной здесь? Что? Тротуар здесь смешной? Ну, во-первых, они с вами, я с вот, молодым человеком разговариваю, а с вами. Да, тут Ну, я шоу, тоже вы, пешеход, вы? участник дорожного я, движения. Нет, я говорю, я говорю тому, говорю, то, что у меня вроде машина какая-то бедная, но вы в то же время накинулись на меня. Тут столько машин, а накинулись да? на меня. А заезжали-то вы сейчас? А? Заезжали-то вы? Больше, ник, больше, нет, больше никого не было, когда я вы заезжали. Я пропускал мужчину. Мужчина здесь стоял. Вот да. мужчина здесь стоял. Я пропустил. Он выехал. Я хотел задним ходом. Человек бросил ко мне А вы вот для чего сюда заехали? Чтобы человека пропустить. Проехать, успел? Так надо было вперед вообще проезжать. Вообще я у вас стал... была логика совершенно другая. Вы хотели я развернуться. Я раз... колеса в лес. Еще я на Пешеход на я Хотел развернуться и уехал. Они Ехать. встретили аварий, который дают. Это была камера зафиксирована Вы сказали, что хотели развернуться. Логика, я изначально заезжал. логика была такая. Стояла машина. Ну. меня стояла машина. Ну. Чтобы ему проехать, я заехал сюда, чтобы его пропустить. И выехать назад, Отперед, и поехать во двор. Пшехот на тротуаре я Хотел колеса. развернуться и уехать. А гормедчик а бросился под колеса. Да я спокойно, зачем бросаться под колеса? Под колеса бросаться на тротуаре, да? Да я машину пропускаю. Давайте я, я сейчас выбегу на дорогу. На дорогу. Да, я, я же никому, я же ничего не говорю. У вас препятствий не было проехать вперед, когда вы заезжали? Спасибо. Не можно куда-нибудь туда прикруковаться? Да, Нет, так да, и да, здесь, я раз говорю, факт БТП, сейчас приедет двух разбора. Там мне наработают, пока ну, как ситуация такая конечно, машина. А как это Алло, Тём. Да, приветствую, Суша, не занят? У меня такой вопрос. мне меня, я не знаю, а-ля стоп Хамз задержали и товарищ инспектор пакет ну, а -то дает. Сейчас. Скоро вызвали. Скоро вызвали? Да, я Да, скорую вызвали, а а, да, Вы вызвали уже. Так, у меня регистратор даже есть. Пойдем только спасибо. Машину просто по Так, это у нас приехала скорая к Михаилу. Вот интересно, вам люди, ну, люди на тротуаре не мешают вообще в принципе? Я объясняю, я не хотел заезжать Давайте на я тротуар. сейчас выйду на, на, на проезжую часть и буду так бегать Поверьте, и таких полным-полно, полным, вот серьезно да Но я по крайней мере полным правила полным, дорожного движения, ПДД я соблюдаю И перехожу на зеленый свет, а не на красный перебегаю Я же за вами не слежу, я же не знаю как вы как А послужили. мы за вами следим как, это, как, как пешеходы за водителями Что вы нарушаете очень часто правила дорожного движения надо говорить за меня такими словами. Вы я, я не говорю за вас, я говорю за всех водителей. Сотрудники ГИБДД, Скорая Михаила, короче, задел вот этот мужчина. Вот на этой вот машине. У Миши повреждена сейчас нога. И, соответственно, оформляется ДТП. Да, я виноват, извините. Ну, ну, я соответственно, человек для того, чтобы вам это воспрепятствовать административного правонарушения, он сделает шаг для того, чтобы вы не заехали на тротуар окончательно. Так можно было просто рукой показать. Ну, да у нас водители знаете какие? Так вот именно, что водители. У них водительское удостоверение на Новый год дарят. Так вы бы, бы как он поехал. Вот сейчас гражданка выезжала, касаться. я его не спрашиваю, вам подарили удостоверение или на Новый год подарили? Она сидит, молчит. Потому, она назад девушка, не может уехать. Потому что у нее набросились на девушка набросились мужчины, девушка она набросились на вы не очень это мужики Это как, сильно... мужика я набросились И Вы не очень сильно... Вы молодой но вы вы хотя бы в следующий раз не бросайте Сначала учимся покажите я машину спиву неделя задом протолкала покажите руку эту. я подаруюсь ну, 30 метров его задом подтолчали это уже не адекватно вот короче михаила увозят скорее всего на рентген его повезли скорее всего у него повреждения Михаила сейчас увозит скорая 26-ю больницу. А что ты кричишь-то? Я кричу. Ты я только говорю. Ты сейчас я кричишь? говорю. Если бы я кричал, б здесь все слышали. Да ладно. Да. Голос такой а -а -а. Не, Он олег громко, я скажу. А -а -а. Орет громко. Да. Крикнуть, что ли? Ага. Теперь, чем вы занимаетесь, это ну, прям, да, вас, Спасибо. Вас Спасибо. Вас. Тебя просили убрать машину? Просили, Попросили. Ты что сделал? Я пошел. Проигнорировал. Проигнорировал. То есть забил болт. Ну да. Ну теперь стой. Пошли это бы фиг. лучше бы какие грязные подъезды поснимали. Говно лежащее вокруг. Ты покажешь ты, а покажешь те Какое, к тебе уважение, Я ругаюсь. 51 год год.